Здорово. Ну как ты? В этот прекрасный солнечный день я хочу порадовать тебя отличными новостями. Ведь разработчики последнее время очень сильно подогревают наш с тобой интерес к Барвихе и потихоньку приоткрывают занавес к грядущим масштабным обновлениям нашего с тобой любимого проекта. И помимо исправления багов, лагов и основных проблем серверов, в данный момент также ведется активная работа над непосредственно самими обновлениями проекта. И уже в ближайшем будущем нам с тобой обещают подвести новые механики, новые интерьеры с более улучшенной графикой, а также новые автомобили с детально проработанными салонами и новые работы. Да и вообще много нового, то что естественно должно положительно повлиять на наше с тобой комфортное пребывание на проекте подарить нам новые эмоции и подогреть интерес к игре в целом. В последнее время в официальных группах ВКонтакте Барвихи КРМП часто выкладывают посты с наработками будущих обновлений. И как ты сейчас видишь на своем экране, в будущих обновлениях нам добавят новый автомобиль, а именно пожарный автомобиль КАМАЗ. А связано это будет скорее всего с новой работой. К сожалению, я пока точно не знаю, будет ли это новая фракция пожарных или просто новая работа для новичков, ну или более-менее уже опытных игроков. Редактор честно говоря, мне было бы очень интересно посмотреть на данную работу, какова будет ее механика и как игроки будут взаимодействовать с данной работой. Лично как мне кажется после добавления этой работы в барвихи будут происходить очаги воспламенения. Естественно сразу же после того, как кто-то будет вступать из игроков на данную работу и после чего игрок будет вынужден двигаться к данным очагам пожара, где непосредственно предотвращать его. Также мне очень интересно, как игроки – пожарники будут взаимодействовать с данным автомобилем, ведь Помимо его вождения и использования сирены, должно быть какое-то взаимодействие со шлангами для тушения пожара. Можно ли будет обстреливать из данных шлангов мимо проходящих людей? Будет ли кто-то баловаться на данной работе таким способом? Ну и как вообще игроки отнесутся ко всему этому в целом? Также нас порадуют новыми автомобилями с детально проработанными салонами. Разработчики последнее время очень сильно уделяют этому внимание, Что конечно же нельзя не отметить как положительный момент. Ну и помимо всего этого, не забывай про новые интерьеры, о которых мы говорили с тобой ранее. Над ними также ведется детальная работа. И я думаю, что уже в скором времени детализированная графика нашего с тобой любимого проекта порадует наш с тобой глаз еще больше. И как позиционируют сами разработчики, это только начало. И всего лишь небольшая часть того, что нас с тобой ждет уже в ближайшем будущем. Ну а как там будет все это происходить, мы с тобой обязательно посмотрим. И я буду держать тебя в курсе всех последних новостей. Событий Барбихи КРМП. К сожалению, все, что касается информации будущих обновлений, у меня на этом пока все. Разработчики сказали, что готовят что-то глобальное то, что очень сильно повлияет на удержание аудитории, интерес к проекту, и самое главное то, что они учли все негодования и пожелания игроков. Но все это, естественно, требует своего определенного времени. Так что подождем. Также я хочу тебе сказать, что я услышал тебя. Как всегда, я прочитал абсолютно все комментарии. И я понял, что ты хочешь увидеть путь на моем канале. Путь от бомжа до миллионера. Или путь от бомжа до бизнеса. Или до новой крутой тачки. Конечно же, в связи с последними событиями, так как я можно сказать обнулился и сейчас я являюсь бомжарой у меня снова появился стимул подняться и отвоевать все свое обратно но тут есть два пути первый я остаюсь на своем основном аккаунте к которому у меня привязаны випка ютуберская админка мои связи на 0 восьмом сервере и конечно же самое главное мой опыт игры на данном сервере благодаря всему этому я смогу как можно быстрее показать тебе как можно все исправить и подняться абсолютного нуля до определенных высот в моих планах вернуть мои два топовых бизнеса или же прикупить что-то похожее возможно даже лучше вернуть свои дорогие авто элитную квартиру ну и все то что я когда-то имел на данном сервере ну а чтобы было все это максимально честно все то имущество которое у меня осталось на данный момент самое дорогое из этого естественно вертолет скин какие-то там пару аксессуаров и немного ресурсов все мы это сливаем с тобой по быстрому. И все эти деньги пускаем на создание и развитие нашей с тобой общей семьи на 0.8 сервере. И уже развитие своего конкретно персонажа я буду строить с абсолютного нуля. В кармане у меня будет порядка 200-300 рублей. Именно та сумма, с которой начинают все новички. Единственное мое преимущество это мой уровень, випка и ютуберская админка. Все это поможет лишь ускорить данный процесс и показать тебе все возможности как можно быстрее. Конечно же, все вышеперечисленные возможности, которые привязаны к моему аккаунту, скоротят нам время, и я смогу детально показать тебе и рассказать тебе о всех плюсах и минусах начальных работ, работ среднего класса и самых лучших работ на проекте, сделать обзор на каждую работу на разных уровнях. Показать, сколько конкретно денег можно заработать на какой-то из этих работ за определенное время. Провести некое сравнение и сделать для тебя объективный вывод. Все это может происходить в более ускоренном варианте именно на данном аккаунте. Но также я бы хотел с тобой обсудить и второй вариант. Если по каким-то причинам ты будешь считать, что это нечестно, то у меня есть к тебе предложение. Я могу создать себе абсолютно голый аккаунт на любом другом сервере и попробовать подняться с нуля именно там. Но здесь есть свои минусы. Мне придется отыгрывать на два разных аккаунта, на что понадобится больше времени. И что, естественно, негативно скажется на нашем с тобой коннекте. К сожалению, тогда мне придется делать меньше развлекательных роликов. Меньше роликов, связанных с добром, раздачей денег по и всего того остального, что я делал на протяжении этого месяца. Как считаешь именно ты? Мне очень важно твое мнение по данному поводу. Давай с тобой об этом поговорим в комментариях. И исходя из всего этого, мы уже с тобой примем решение в ближайшее время, каков будет наш с тобой путь и как мы будем развиваться в дальнейшем. И Я думаю, уже на следующей неделе мы запустим данную рубрику. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео,